Я не поцепил, я я с... В связи со сложившимися обстоятельствами, мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределённое время в деревню. На улице уже стемнело Азак.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 Нога! Моя нога! Моя нога!